Добрый день, господа! Гуляю вечерами на сайте Кабинета министра Украины, на сайте Верховной Рады Украины, ну и ищу что-нибудь такое, что может быть и вам интересным. Вот. В личку мне пишут разные вопросы, по которым я... ну есть сферы, в которых я не практикую. Вот, например, я не являюсь миграционным адвокатом. Но, тем не менее, люди спрашивают, ну, а я вот вспомнил, что у меня спрашивали и решил снять видео на эту тему. Что конкретно? Вот Постановлением Кабинета Министров вот, 21 октября 2022 года, номер 1202, Кабинет Министров урегулировал некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения. В преамбуле да, этого постановления кабинет министров ссылается на статьи 12.1 и статью 20 Закона Украины о правовом режиме военного положения. И указ президента о введении военного положения в Украине от 24 февраля 2020 года. Можете проверить, там вообще ну вот, не касается этой темы, эти статьи вообще никакого отношения не имеют. Ну то ладно. Я в общем к тому веду, что может быть кому-то это не понравится, постановление, но то оно незаконное. Вот, Что ж, конечно, он установил. Давайте перейдем непосредственно к тексту. Так вот, удостоверение на временное или постоянное проживание, кроме тех, которые оформлены гражданам Российской Федерации, срок которых закончился или которые подлежат обмену в соответствии с законодательству после 24 февраля, подтверждают законные основания для временного или постоянного проживания в Украине и право на въезд в Украину на период военного положения и на протяжении 30 календарных дней с дня прекращения или отмены, то есть военного положения. Поэтому у кого вот эти вот удостоверения на временное или постоянное проживание в Украине заканчиваются или, подлеж... или закончились или подлежат обмену, вот согласно этого постановления можете въезжать, выезжать ну в общем пользоваться всеми правами человека у которого есть это удостоверение. Также ино... иностранцы и лица без гражданства, опять же кроме граждан Российской Федерации обязаны будут в установленном законом порядке подать документы для обмена таких удостоверений на временное или постоянное проживание на протяжении 30 календарных дней с дня прекращения или отмены военного положения. То есть весь период действия военного положения и еще как минимум 30 дней будет для того чтобы подать эти документы. Я конечно представляю, что все побегут и эти 30 дней там очередь и так далее. Но, тем не менее, такое право будет. Может быть, продлят. Еще одна информация тут уже касается граждан Украины. Так вот, паспорта граждан Украины в форме карточки, срок действия которых закончился до 30, за 30 дней до 24 февраля. 2022 года и после 24 февраля 2022 года и паспорта граждан Украины образца 94 года это то карточка, да, пластиковая это книжечка в которой не вклеена фотография лица в случае достижения им 25-летнего или 45-летнего возраста срок вклеивания которые наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после 24 февраля 2022 года являются документами, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины. И подлежат обмену или вклеиванию новых фотокарточек в соответствии по достижению возраста, ну, либо 25, либо 45 летнего. На протяжении 30 календарных дней, со дня прекращения или отмены военного положения. То есть, если не вклеили э, фотографии в 25 и 45 лет в паспортах, книжечки, или не обменяли эту, этот паспорт в форме карты, потому что там он ну, заменяется, биометрические данные ну то есть фото оцифровка там подписи пальцев и так далее то есть э, его заменяют если вы это не сделали в указанные сроки то эти документы действительны например вы идете к нотариусу и нотариус вам говорит вот у вас фотография не вклеена или вы там предъявляете документ э, где-то еще в каких-то учреждениях, и вам говорят, О, вот у вас фотография не вклеена, то вы можете использовать это постановление Кабинета Министров как правовое основание для того, чтобы э, ну, реализовать какие-то свои права. Но по моему мнению и глубокому убеждению, Кабинет Министров не может своим постановлением такие изменения вносить. Поэтому, если с чем-то вы будете не согласны, или будет какая-то спорная ситуация, то, конечно, вот эти правовые основания, которые тут указаны, две статьи, и указ президента Украины, не дают полномочий кабинету министров вносить такие изменения. Ну, вот. Хотя, по сути, тут никуда ничего не вносится, никаких изменений, а просто как для справки, постановление Кабинета Министров, для справки. Внесите в положение паспорт вот эти вот в положение о порядке выдачи удостоверений на временное или постоянное проживание эти нормы. Ну, то есть, как, хотя бы так. Нет, они вот отдельным постановлением принимают такие нормы. Поэтому я возмущен. И возмущению моему нет предела почему потому что ну, вот как вот как например если вы не знаете да где это искать и я допустим бы не знал вот где найти информацию действительно но не действительно название некоторые вопросы реализации актово законодательства в сфере миграции в условиях военного положения как то есть, даже если вы будете гуглить, как найти и такие названия придумывать. Должны были вноситься изменения в постановление Кабинета Министров, которым утверждаются э, соответствующие правила выдачи этих паспортов в форме карточки. Вот, э, правила... Ну, я уже повторяюсь. Поэтому подписывайтесь, распространяйте видео. Возможно, кому-то было это интересно, вот, потому что ни одним единым выездом за границу да, или повестками на блокпосту должен наполняться информационный фон. Вот. Всего хорошего, спасибо, что смотрите мои ролики.